По чистой случайности заехал к нам вот этот дикий ос. Вы просили, чтобы я вам его показал. Чем может быть F4R 2001 год спорт версия? смотрите вот F4i дикий осы мотоцикл захара все наверняка его знают у него такая проблема сегодня тоже ему приходил смотреть какой-то там подборщик и говорит вот такая ситуация была. заводим даем на холостом ходу на холостом ходу даем ему отсечку вот такая ситуация то есть он тут вообще стал глохнуть вот такая фигня. Вообще пипец стало. Видели, да? Видели, да? Раньше у нас было такое, что он доходил вот сюда до 11-12 тысяч и вот так вот шлялся. Сейчас, короче, вообще стало там 3-4 тысячи и все, начинает уже с ума сходить. А, что мы сделали? Мы, я сначала разобрал приборку посмотреть, но думаю, как бы не в приборке дело, все равно фишки все почистил. Разобрал всеми любимую вот такую вот фишку у Хонды. Насколько я понял, это то ли общий плюс, то ли общий минус, не суть. Короче, там перемычка, одна большая такая вот перемычка, она все контакты объединяет. Это не помогло. Но как бы тут такая ситуация. Вот мы сейчас смотрите, я сейчас сделаю что. Во-первых, мы видим, что у нас нейтраль долбится. Видите, она моргает. А вот у нас подножка стоит. Вот. Я убираю подножку. И делаю вот так. нет я ставлю подножку опа он вообще заглох но нейтраль горит вот я сейчас уберу подножку газую убираю подножку он нормально работает видите вот такая ситуация происходит когда датчик нейтрали не работает как я к этому пришел к выводу, он на самом деле сейчас совсем себя плохо ведет, а то было такое, что он датчик нейтрали вот так вот моргал постоянно. Короче говоря, у него от... отколупился датчик нейтрали. Вот. Датчик нейтрали находится вот здесь, кто не в курсе, вот там вот он находится. Сейчас я подсвечу. Вон находится датчик нейтрали. Вот я прям на него свечу. И он меняется ключиком на 12, насколько я понимаю, или 14, не знаю, сейчас посмотрю. Датчик нейтрали я поменял. Вот он старый датчик нейтрали. И он стертый. Здесь должна быть такая, бумбончик такой, округленький. Жалко я его поставил, не показал. Типа он там пружинит. То есть как бы у него не хватает места до контакта в нейтрали. Заводим. Лапку я пока убрал. Заводим. Все нормально. Сейчас масло пройдет. Прошло масло. И уже он не вибрирует лампочку. Ставим подножку. Хоть бы что. В принципе и все. Вот такой вот вам лайфхак. Если у вас не заводится РР, СБР, 1000Р, РР. Либо вот сюда смотрим, вот на вот эту фишку. Либо на датчик нейтральный. Либо убираем лапку и проверяем. Вот такая вот ситуация. Для тех, кто не был в курсе, вот такой вот вам лайфхак с нового сервиса. F4i. Патрик, спасибо, спасибо. всем спасибо, пожалуйста. И спасибо пока. Патрику. Собрался Захару уезжать. Поясняю для тех, кто не понял. Почему это произошло? Вот Захар сейчас стоит тоже не совсем понимает. Придержи под мотоцикл. Вот у нас стоит мотоцикл. Мы заводим, мы его заводим, убираем лапку, включаем передачу. Вот из-за того, что у нас он показывает, что передачи нет, вернее, нейтрали нет, мы выставляем передачу. вернее лапку. После того, как мы выставили лапку, он заглох. То же самое происходило, только в обратном порядке. Двигатель понимал, что э, передача стоит. Соответственно, включается первая передача. Из-за этого, он, э, когда мы ставили лапку, он думал, что мы едем с открытой лапкой. Поэтому отключал двигатель. Для тех, кто не понял. Друзья мои, любители F4i, любители RRA, любители всяких там других любых других мотоциклов, не благодарите. Это Патрик, канал Глобус Мото, Это Захар. Спасибо, Патрику. They try to control our mind and our soul, I sip up.